Здравствуйте, мои дорогие! С вами я, Меркулов Федор Николаевич, ветеринарный врач. Была тема кастрация животных, стерилизация. В последнее время еще задаете очень много вопросов по этой теме. Вопросы разные, тема одна, а вопросы разные. Сейчас я постараюсь все это расшифровать. Вы спрашиваете, когда... В какие сроки можно кастрировать животное? Давайте начнем сначала, скажем так. Кот. Я, например, делаю это в год. Ну, в 10 месяцев можно. В 11, в 12, до полутора лет. Это самый лучший, я считаю, возраст кастрации кота. Он уже созрел. Половое созревание у них наступает в 7-8 месяцев. Ну, у кого чуть раньше, у кого чуть позже. Вот, ну, вот это время в основном. Но если его кастрировать, как вот многие пишут, в три месяца, ну, ничего хорошего в этом не будет. Это будут большие проблемы потом, потому что гормоны в кровь не выбросились, и он не разовьется, как говорится, в творческую речность. Лучше всего в год. Ну, многие сейчас раньше делают, там, 8, в 9, в 10 месяцев. Ну, если он созрел, если он большой вес набрал, то можно сделать. Ну, это определились. Вот. Это что касается молодых животных. Аналогично также стерилизовать кошечку или там... Сучку. Лучше всего, лучше всего после течки. Течка прошла, э, в охоту она пришла, прошла это дело, все прошло, все, все, все вернулось на круги своя, и вот после этого можно. А самое лучшее, если э, после первых родов, это еще лучше. Но если вы не хотите, чтобы она рожала, ну, можно тоже в год э, стерилизовать, и будет и безболезненно, и хорошо, и качественно, и в дальнейшем все будет хорошо, потому что все будет хорошо. Это вот срок в раннем возрасте, скажем так, первоначально. Очень много вопросов, доктор, а вот до какого моей собачки 7 лет? Вот там такое, такое, вот надо, хотим стерилизовать. Не поздно ли это будет? Ну, градации, вот как таковой, что вот догма, вот от сих и до сих, такого нет. Я кастрировал 11-летнего кота. Вот пришел мужчина, доктор, вот кота надо кастрировать. Я вижу, что кот в возрасте, в хорошем. Я говорю, лет 10, он говорит, 11. А что так? Вот надо и все, вот надо, вот там то, то, и все. Ну, я говорю, ну, смотрите, возрастной кот, наркоз и все такое. Хотя наркоз наш, не бойтесь, я имею в виду наш, в не бойтесь. Он хороший, качественный наркоз, в предписуемых дозировках он безвреден абсолютно. Он прекрасно себя зарекомендовал. Вот. Ну, ничего, ничего, не подкастрировал хоть бы что, кот жив, здоров, бегает, и кот, и кот 11 лет, он прекрасный, все, вот. Поэтому, если есть показания к стерилизации или к кастрации, это лучше сделать. Если нет показаний ваше желания, то ничего страшного не произойдет, если вы подкастрируете после 5, там, допустим, 8 лет, ничего страшного в этом не будет. Если, ну, так уж приспичило, допустим, вот. Вот этот ответ. И еще, как раз уж мы коснулись темы кастрации, то я вам скажу свое мнение. Вот многие вы, владельцы животных, и бытует такое мнение, что вот если то, вот кот начал метить, там ему вот там два года, и вот он не метил, а тут начал метить, вот мы переехали в другую квартиру, и вот он начал метить. Это рефлекс, это инстинкт. Он почему метит территорию? Он метит, а там запах, и он как бы, как бы в кавычках, защищает свою территорию от других котов. Это веками у всех животных заложено. Вот, вот он поэтому и метит. И многие думают, что если кастрировать кота, тогда он перестанет метить. Ничего похожего. Это не догма. Кастрация – это не догма. Кастрация – это не выход из положения. Да, согласен, знаю, вижу, говорю ответственно, что процентов у 80, может быть, у 90 процентов котов этот ну, рефлекс, что ли, это, это, это, это тяга, это нехорошая привычка, скажем так, пропадает. Он делается более флегматичным, он делается более спокойным, он делается более уравновешенным и только кормите правильно, после кастрации правильно кормить. Если корма коммерческие, то вы кормите для кастрированных животных. Они так подобраны, они так сделаны. Вот. То это помогает в какой-то степени. Вот. А так, чтобы вот кастрировал, значит метить не будет. Не, не всем верьте, и не, не верьте этому. Или, допустим, вот не, не хочу я это сказать, что вот вы не кастрируете, он метит. Подкастрировали, он метить не будет. Вот так. Или там, допустим, вот не кастрировали, он метит. Кастрировали, он опять будет продолжать метить. Не будет кастрация лечением этого, в кавычках, лечения, быть Так что вот это важно. Также касается и стерилизации сук, собак. Вот. Если уж совсем старая, и так лет 8-9-10, ну какой смысл ее стерилизовать? Если только это в деревне, и она бегает, и приносит вам каждый раз этих щенков, кабели там не кастрированные бегают, женятся и женятся, это, это, и если стерилизовать, если необходимость есть, можно сделать, ничего страшного. Вот, можно сделать стерилизацию, и навеки, вечные вы избавитесь, и ей будет проще, лучше, и, и вам будет спокойнее, скажут Вот мой ответ на эти вот вопросы. Будут вопросы, что может быть я упустил, что может быть у вас еще какие вопросы задавайте, соберемся, обсудим, я с удовольствием отвечу. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, до свидания, всех вам благ, удачи.